Друзья, сегодня у нас 2 февраля 2022 год. Находимся мы в городе Гультевичи, около Следственного комитета. Здесь у нас находится Вера Федорко, хозяйка помещения по улице Волгодонская 15 общежития, которая пришла отстаивать свои права. Здравствуйте, скажите, что вас сюда привело? Сюда меня привела повестка. Именно сегодня прибыть по материалам проверки. Был направлен рапорт проверить обращение граждан. Именно сегодня я буду подавать отвод нашему следователю местному, потому что именно они же все заволокители. Мы подавали с 19 -го года, это уже 20 год, и прокурору подавали все, подавалось, писались жалобы с 19 -го года. Нам приходили отписки, отказные, никто не наказан, и сейчас уже инициирован отъем собственности именно у детей. Сначала отключили ресурсы, в моем случае было два нападения в суде администрации города. Сначала пытались выкупить, обязать меня продать им мою собственность и собственность детей. Потом пытались изъять для муниципальных нужд без земельного участка, без собственности какой-либо, посредством 300 тысяч, чтобы я своим детям приобрела. Так, у нас... Ну, в связи с тем, что еще мешалась федеральная федеральный канал НТВ дошел это дело до Москвы и вот сейчас у нас следственные руганы возбудились по этому делу да? я не верю, что какая-то будет проверка Вот на протяжении весь пакет документов с 2019 года именно коллективно и в том числе и меня написаны с подписями, все как полагается жалобы, никто не был наказан никто не был привлечен все были отказные материалы. Ну что ж, это ваше гражданское право, которое вы пришли исполнить. То есть никто в этом не имеет права вам отказать. Все это выдано от гражданки Вере Федеракон. Друзья, ну я уже говорил, что находимся мы около следственного комитета города Гулькевич и сегодня у нас, повторяюсь, 2 февраля 2022 год Вот еще подтянулись жители по улице Волгоденская, 15 Представьте, скажите, что вас сюда привело? Меня вызвал следователь А кого вас? Я Зелинская Надежда Юрьевна, собственник А, вас, да, показывали как раз по НТВ да. у нас? Да, я собственник жилья, я собственник Дети у меня собственники А вас как зовут? Зелинская Лидия Ивановна угу. Проживаю по Волгодонской 15 Проживали, скажем так С 1991 года Там выросли дети Там родились внуки В общем, ну и мы поняли так Что жилья нам пока нет и не будет Мы уже обращались Вот наше обращение Это было в прокуратуру нашего города. Вот, пожалуйста, всех шельцов. Да? Это подписи, это заверено в администрации. Правда, верх ногами почему-то поставили. Это заверено в прокуратуре, что мы подавали вот 21.09.2020 году. Угу. Мы были на приеме в прокуратуре, подавали, но почему-то осталось без внимания. Я не знаю, как, ну, я хочу сделать отвод. Я, например, этому не верю, что тут можно чего-то добиться. Ну, вы считаете, что в предыдущий раз, если э, не было никакого прокурорского реагирования, значит и сейчас никакое действие не произойдет. Что и сейчас да? ничего да, мы здесь не сделали. Вы такого ничего же мнения есть? Да, абсолютно такого же. Мы ездили в сентябре месяце в Краснодар, подавали жалобу Бастрыкину, угу. в приемной, лично наш правозащитники Чигина. Угу. Зинаида Георгиевна. Зинаида Георгиевна лично она подавала в приемную, но почему-то тоже осталось без внимания, не знаю. Вот мы боремся уже почти три года конкретно, вот не говоря никогда ремонта не было, никогда, хотя отписки есть, что там и зеленые насаждения и ремонт никогда. Вот проживая там с 91 -го года передали АПСКГ, передали в город, то есть администрации сделали косметический ремонт покрасили только панели. Угу. Вот, больше ничего. Ну, по вашему мнению, специали деньги, да? Ну, по моему мнению, так. Куда-то угу. же надо что-то списывать. Но это было еще до передачи городу угу. администрации. Ну, я понял. Вот. Ну. Но... Есть Я не знаю, куда вот это убил. Обратим внимание, мы были вынуждены. Ну вот, подъехал еще у нас правозащитник. Расскажите, что у вас сюда привело. Кичигина Зинаида Георгиевна. Правозащитник Краснодарского края. Обратились ко мне люди с Гулькевичи, именно Зелинская. Лидия Ивановна. С группой людей, с группой жителей по проблеме жилищной, что дом пришел в аварийную. В аварийном состоянии находятся, и они попросили помощи, так как и а к адвокатам они обращались, им. Я первым делом взяла у них доверенность и обратилась к прокурору Гулькевичского района. С обращением провести проверку, осуществить надзор и решить вникнуть в эту жилищную... Это когда было? Это было 20 -го 21 сентября 2020 года. О -о -о да я уже года. практически два года веду подписались все жители большой группы вот мы угу. просили даже возбудить уголовное дело на чиновников администрации так как они довели своим бездействием до плачевного состояния этот многоквартирный дом обращалась я куда только я не обращалась я лично выезжала в 2021 году в приемную Бастрыкина в управление СК Краснодарского края. После приема Шишикина мы были с вами? Да. На приеме у главы Гулькевичского района Шишикина Александра были мы. То же самое. Никаких подвижек нигде не было. Обращалась в прокуратуру Краснодарского края. тоже От имени жителей просили осуществить надзор, решить проблему жилищную. В ответ на это, конечно, мы услышали только сплошное бездействие. Администрация вообще не вникла в эту проблему. Были отписки, что все законно, что все хорошо. Самое поразительное то, что при приватизации этого дома, когда люди приватизировали эти комнаты жилые, не было ни ремонта, ни капитального, ни текущего. И до последнего люди платили э, взносы за капитальный взносы ремонт. За капитальный ремонт. До последнего, когда мы уже обратились в судебные инстанции, в органы, признать этот дом аварийным, так как в наших ответах администрация и другие органы писали, что дом не имеет статуса аварийный. Он ну, Александр Сергеевич Никитин за свой счет организовал э, независимую экспертизу, и как бы эта независимая экспертиза уже признала то, что да, действительно дом в аварийном. Мы обращаемся ко всем, кто просмотрел наше видео с просьбой помочь нам решить эту проблему. Может кто-то советом подскажет, кто-то поставит лайк, напишет комментарий, мы все это будем отслеживать. Спасибо всем огромное.